Здравствуйте, я Татьяна Климина. Сегодня в центре внимания оздоровление организма. Сегодня будем говорить о здоровье. В программе принимает участие автор оздоровительной программы "Здоровье на четырех китах" Федор Волков. Федор Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Федор Волков, автор метода здоровье на четырех китах, родился в городе Копейск, Челябинской области, окончил Московский институт реабилитологии, разработал методику оздоровления и очищения организма, автор книг Надо жить и Кладовое здоровье. В среднем сегодня наш россиянин живет 70 лет. Вот как оцените эту цифру? Это много, мало, нормально, достойно? <связать> ну, говорят, э, это средняя величина, да? Но статистика все-таки неумолимая вещь. Мужчины живут меньше, меньше да, женщины больше. Вот. Но я вам скажу так, если человек занимается собой, профилактикой своего здоровья, для мужчин 65 лет это пик здоровья. Пик здоровья это не увидание, это пик здоровья. У женщины 70 лет это пик здоровья. Если она занимается своим профилактикой, здоровьем. да, своим здоровьем. А вот сколько в среднем, вообще, как вам кажется, ну, как человеку, который я автором метода является, и сам ведет здоровый образ жизни, и пропагандирует его среди ну, да. россиян, как вам кажется, сколько в среднем должен жить здоровый человек, если пик его здоровья у мужчин в 65, у женщин в 70? Ну сколько? 100? 120. Да, вы знаете, мой принцип такой, неважно, сколько ты проживешь, да, важно как. Самое страшное для человека, я на своей собственной шкуре это испытал, это быть обузой для кого-то, вот чего надо бояться. Вот этого надо бояться. Поэтому на свободное время э, надо уделять профилактике здоровья. Ну, не, вот стоишь, нечего делать. Ну, займись э, гимнастикой даже стоя. Э, вот, э, нечего делать, ну, ну, присядь хотя бы пять раз. Да? Э, вот, э, если мы мужчина, ну, отожмись ты от стенки. Ну, вот, вот я просто так говорю. Вы согласны с тем, что есть время, когда нужно? Заниматься здоровьем. А есть время, простите, опоздали? Поезд ваш ушел, поздно пить. Никогда, боржоми. нет, нет, нет, нет, нет, никогда не поздно, но лучше раньше. А вообще. Никто же, мы находим время почистить зубки, да? Слава богу, привели эту привычку, хорошую, правда? Ну а что если ты 5-7 минут уделишь своему здоровью каждый день? 5-7 минут. Это, я к этому шел 30 лет. И я вам доказываю своим личным примером: 5-7 минут достаточно, чтобы у тебя целый день проходило вот так вот. 5-7 минут достаточно? Достаточно. достаточно. Ладно, достаточно. мы к этому еще вернемся. Да. Просто вы сами сказали, зубы нам прививают чистить с утра. С и, утра. И, и, из и, детства, и с детства, и с раннего. Да, То да. есть ребенку там ты. 4 года родители помогают чистить. А если он до 45-50 до лет никогда не занимался, представляете, чисткой зубов, ну или в данном случае здоровьем своего организма, и вдруг она, надо, думаете, привьется уже это? Говорят, что в 30 лет новой походки не обучишься. Жить своей. захочешь да, и приходит и приползают, вот хочу, все, я не хочу быть обузой. Все но при, только тогда, но, когда жареный да, петух уже скукнул, клюнул, клюнул, клюнул. Вот клюнул, только да, тогда, да, то есть, да, когда со здоровьем. И, и, вы автор метода здоровья на четырех китах, давайте разберемся с, этим, с этими четырьмя китами. Я знаю, что у каждого человека, каждый из нас, мы сейчас такие все умные, есть у нас интернет, понимаете, есть специалисты, мы все знаем, кто наши вредители. Я вам скажу, что для большинства людей спросите, кто ваши вредители в жизни вашего здоровья, ну, и вам скажут, это плохое питание, это гиподинамия, мы мало двигаемся, то есть вот это вот лень, да, малоподвижный образ жизни, вот это уж точно, то есть это питание, это вредные привычки, это гиподинамия. Как вы считаете, кто основные вредитель? Вот по вашей методике, а, по вашей прежде философии. Всего это патогенное мышление. Это как патогенное а, мышление? Да, негативные да, мысли? Да, негативные мысли. Вот, всегда должен быть позитив. Всегда. Как уйти от обид? От них никуда не денешься, но как, как их нейтрализовать? Да? Как уйти от страхов? Да, да многие причины. Это минимум 8-10 лет человек не доживает. Я как практически психолог вам еще это говорю потому что у него вот эти тараканы в голове. Его никто не, не учил, как и что от, от этого уходить. Не дай Бог жить с таким человеком, у которого все плохо, все не так. Все воры, никому верить нельзя. Ну, у него тараканы в голове. Ну, вот попробуем ему помочь. Да не поможет ни одно лекарство, ничего не поможет. Все равно все будет плохо. Вот. Мысли, это не просто какая-то абстракция. Это, мощнее, это мощнейший сгусток энергии. И научившись управлять которой, мы можем практически выйти из любой ситуации, из любого положения. Это вот на первое место. я а, ну, это, это действительно важно, это на первое место, да. потому что если вы это не поменяете, то все остальное бессмысленно, бессмысленно, да? бессмысленно, есть, бессмысленно если да. у человека он все время да. в депрессивном состоянии, но если человек вам придет и скажет, уважаемый специалист, вы понимаете, ну вот на натура такая, есть люди позитивные, а есть люди вот такие пессимистичные, как я, и да, я такой пессимист, да, я такой реалист, да, я вижу, что в жизни у нас да. не все хорошо, как же мне но научиться? ты быть здоровым. А, то есть вы отсюда исходите, да. да. из логики Ты этой. хочешь быть здоровым? Хочу, да, Начинаем. Начинаем. Все. И, э, и начинается практика. То есть э, здесь начинается движение. Да? Я, э, вот, э, человек никогда в жизни не обливался холодной водой. да? Вот никогда. Вы, что, для, у него стоит страх. Объясни ему. Как это делается? Для чего это делается? И так далее. Он тебя благодарен, он тебе всю жизнь последующего благодарен за то, что я его научил всего за одну минуту. За одну минуту можно уделить себе? Можно! Человек пришел, да, он понял, что еще немножко, и ему на себе крест придется да. Он пришел и говорит, помогите. Вы говорите, давайте начнем с позитивного мышления. Да. Вы перестанете думать, что у вас там на горизонте где-то кладбище, а начнете смотреть, и у вас впереди там солнце восходит, да, все прекрасно. Хорошо, с позитивным мышлением он говорит, я согласен, стою с вами рядом. Да, да. А дальше за позитивным. Ну, что все, идет? Все, движение следует. Движение, движение. Вот здесь со мной все согласны. Что движение, Двигаться надо. Движение это жизнь. Не продолжают сидеть. Но все понимают. Все понимают, Каждый день телевизор смотрит. Как говорит, да, спрашиваешь, делал? «Не, а чего? Некогда. Некогда. Вот человек, так, вот такое существо, он всегда найдет себе оправдание, чтобы ничего не делать. Все, лентяй, Лентяй. Посмотрите, человек говорит, находит потом время болеть, а? Сколько времени он тратит на эту болезнь, сколько времени он тратит поход за этими таблетками, становится обузой для кого-то, находит время. А тут 5-7 минут, видишь ли, она не нашла. Лентяйка, все. Ну вот вы, давайте вернемся к этим 5-7 минутам, потому да. что вы сказали, э, ну все серьезные там, специалисты они говорят, конечно, нужно уделять время своему организму, и это должны быть чиф часы понимаете то есть в день человек думает надо там 3-4 часа фитнес дали проводить а еще лучше там, на пробежке да а тут вы говорите 5 минут 5. 5 что можно что за пять а, минут а, можно, вот сделать? А что 5, можно сделать вот, что вот, за 5 что минут мне, да. что можно сделать надо такое? чтобы все, все мышцы были задействованы да. это можно можно научиться можно действительно и нужно для любого возраста можно научить вот главное взять за привычку. А чуть это я просто так стою? Ну-ка, давай работаешь, никто не видит, а ты мышцами работаешь определенными. Какие у тебя там проблемы, да? Вот. Этому надо просто научить. У нас нет специалистов по здоровью. У нас есть ЛПК и так далее. А у нас не выпускают специалистов. Ни в одном университете по здоровью. Чтобы человек занимался да, только здоровьем да. в комплексе. Да, да. Итак, позитивное мышление раз – Движение 2, да. вы сказали? Да. Давайте так, третье. Да. Мы, мы, мы по, по китам проходимся, я понимаю, что да. зрители. На чем очень, стоит много, но я просто выбрал основополагающие. основополагающие такие. Это 30-летний да. опыт. Вы задумались, что вы хотите быть здоровыми, да. вы поняли, что а. вам надо двигаться. Это рациональное питание. Про, про питание тоже сегодня столько конечно, сказано. Да. Столько на каждом да. канале. Да. И кто, что, сколько диет. Даже... Ну, если вам нравится там что-то, э, ради бога, соблюдайте. Ну, вот. Я за рациональное питание, при котором человек съедает в два раза меньше, и у него чувство насыщения всегда есть. Да. Вот так Но это... Да э, как это как много, же так в два в раза меньше В два раза, раза меньше. Человек есть по привычке. Ну, давайте секрет вот. какой-нибудь. У вас кругом секреты, нет, я нет. знаю. Вы сейчас секрет скажете. Да какие тут ну, секреты. Самое страшное в, в питании – это переедание. Выходи из-за стола, чуточку голодную. Ой, это невозможно. Нет, мож, возможно. Да, возможно. Эх, а, хочется про, поесть. Возьми, проэкспериментируй. Начинает вам, э, под, вы, вы начинаете кушать. Да. Вам позвонила подруга, отвлеклась, и э, полчаса проговорила. И да, уже есть, уже не да, хочется. Да, приходите, слушай, кушать не хочется. Чувство насыщения приходит через 20 минут. Возьми, вот, в два раза меньше, но кушай эту же пищу 20-30 минут. Понятно, и, и вы выходите из-за стола с этой... Это первый секрет. Перед тем, второй секрет, ну, как вы это называете? Да никакого этого секрета, надо просто человеку объяснять, как что. Перед тем, как кушать, выпей э, грамм э, 200 водички, свежие водички, чистые водички. Пожалуйста, вот тебе 200 грамм ты уже съела. Потом салатик, да? Угу. Почему бы нет? А потом э, кашу или супчик. Потому, или, что, или... потому что каша и супчик уже не, уже не Вот. Ну какой тут секрет? Ну, это просто надо, человек, да, да, я понимаю, садиться и все по-своему. По да. ну, очень а часто механически. Закри, закрепить, да. сделать так, как я сказал. Вот вам, пожалуйста, вот таких маленьких нюансов, не надо каких-то там диет выписывать, многотысячные, да, за многотысячи платить. Да вот и элементарно все. Ну и второе, чем проще пища, тем она полезнее. То есть по, по, вот эти вот сложности со всякими соусами, майонезами, нет. это не совсем нет, то, нет, что... Да, да нет. То есть если овощи, да то, то чисто овощи. Бабушку, как она готовила своему дедушке. Да. Во. Слушайте, а как вы относитесь к мясу? Вот скажите, мне сейчас так все говорят, мясо это бред, это вред. Да смотри, см как, как ты его приготовишь. Да. Как ты его приготовишь и какое ты мясо... Насколько э, качественно, то есть свежее да, мясо. То есть это так же, как мед. Он и полезен, но если ты возьмешь мед непонятно на базаре, непонятно Сахарный, сахаре, то лучше бы ты сахар. его не брал. Еще один маленький секрет. В магазин всегда ходите за продуктами на сытый желудок. Ну да, голодному все мерещится, все, все да, хватает. Да, да, да, да, что он съест, а потом все... А имеет значение, с какой сумкой? С большой тарой или с маленькой? Ну и четвертый, это очищение организма. Здесь у меня всегда оппоненты. Конечно. А, они вам скажут, что у нас есть у нас печень, самочистки, саморегуляции, Да, если пока идет вот анатомическое, физиологическое развитие человека, то есть 22-24 года, да, вот это нам просто дается природой вот так, вот просто даром. Бери, пользуйся. А потом начинается, там что-то соскочило, что-то стало чаще простывать, что-то стало, только стало уже устало и так далее. А, и тут же, ой, да некогда, на, или я начну когда? С понедельника, ну когда же, я? с какого непонятного, да. И потом уже начинается одно, второе, цепляться, цепляться. Вот нам Господь, как я всегда говорю, дал 600 мышц, да, а насколько мы их используем? Вот. Дай Бог на одну треть. Точно так же не может болеть локоть сам по себе. да? Есть какая-то причина. Не может возникнуть ринит вот сам по себе. Нет, есть какая, -то. надо найти причины. А причина не на поверхности. Я еще раз говорю, практически помочь можно любому. Любому. В любом возрасте, В любом вы сейчас возрасте, сказали, а можно да. начать заниматься. Но самое главное, ты человек готов к этому, да? Вот с мужчинами мне легче разговаривать. Я им, да, я им всегда говорю, так, знаешь что, давай так, решай для себя, ты как хочешь жить, хорошо или под себя? Вот, давай, все. Как? А вот так вот. Я говорю, у тебя, смотрит, еще немного, все, тебе обеспечено. А к вам э, ну, обращаются люди, которые говорят, доктор, вылечите меня, или там, помогите мне, но только так, чтобы я сам вот к этому рук не прикладывал, ну, поскольку мы ленивые. Нет, ты пожалуйста, в За это, таблеткой? Это, За волшебной таблеткой? Да, иди туда, там тебя накормят, там тебе... Нет. Пришел, начинает все, природа, Господь нас наделил такими возможностями, что ой-ой-ой, но ну, человек вот этими же э, и лекарствами забивает, этими таблетками, да Господи, ну что это, я что на эту землю лечиться пришел, что да Ценно сказал в свое время, что если уж лечить человека, то прежде всего это должно быть слово. Слово еще. Сколько веков прошло, тысячелетия. Да? Второе, он сказал, это должна быть трава. И только в крайнем случае надо браться за нож. Трава. То есть очистка через траву? Да, у нас э, очищение проходит через травы, Мало того, через траву индивидуально подобранных. Когда ты родился, какая у тебя группа крови? но ну, вот это действительно имеет место быть. То есть каждому да. Твоя без трава. клизм, без голоданий. Вот. Но да, действительно, в комфортных условиях человек ходит на работу, вот, занимается домашними делами и в то же время проводит очищение организма. Дайте совет нашим э, телезрителям. Человек вас смотрит сейчас. Да, ему далеко за 50, а кому-то, может быть, и за 65. Хотя вы сказали, мужчина в 65, это пик ему. Ну мне да, тоже здоровье? уже за 65. И что? Ну, ну, ну, что? А он вот пока еще у телевизора. Я вчера, я вчера вернулся с горнолыжной трассы. Вот. Ну и что такое? Я охотник, рыбак, все, у меня пять сыновей. Я, это не хвастоство. Но э, это произошло. Ну, первое образование у меня было э, спортивное, да, это мне помогло. Потом уже клиническая психология, ну, много что. Но усвоив вот эти четыре кита через э, себя, я еще раз говорю: любому человеку можно помочь. Э, самое главное, ты хочешь нет. То есть первый шаг это ответить на вопрос, всё, хочешь ты ли хочешь ты. Быть Если да, и становись рядом. Начинаем работать. Работать. Начнем да, сейчас да, работать. Да, сейчас начнем да. работать. Сейчас с вами попрощаемся. Начинаем. Начнем работать. Спасибо, Спасибо. большое, что пришли сегодня в программу. Всем Спасибо, что сегодня были вместе с нами. Это была программа в центре внимания. Будьте здоровы. До свидания. В центре внимания с Татьяной Каждый вторник и каждую пятницу на десятом канале. Ответы на все интересующие вас вопросы можно получить 10 февраля в 14.00 по адресу Маринс Парк Отель Екатеринбург, улица Челюскинцев, 106, а также на сайте волковdefisfn.ru и по телефону 8-912-803-92-86. Тренажер «Грация» предназначен для выполнения оздоровительного комплекса упражнений, а также различного вида физических тренировок в домашних условиях, офисе или спортивном зале. Его можно назвать «спортзал в сумочке». Упражнения с тренажером «Грация» способствуют снижению массы тела, улучшению осанки, укреплению мышц. Тренировка проходит в положении лежа, Таким образом, отсутствует осевая нагрузка на жизненно важные органы и системы. Во время занятия объединяющее действие ног, рук, спины и живота заставляет работать почти все мышцы тела. Занимаясь всего 5-7 минут в день в любом возрасте, вы обеспечите себе подвижность и гибкость плечи лопаточного пояса, локтевых, тазобедренных, коленных и голеностопных суставов тренажер грация по-другому называется а, тренажер в сумочке очень удобен практичен легко использовать хоть в офисе хоть дома пять минут в день для любого возраста и состояние ваших плечи лопачного сустава, и тазобедренное и колено став и поясницы и позвоночник все будет чувствовать себя прекрасно преимущество грация заключается в том что нет осевой нагрузки на позвоночник и на суставы тем самым можно заниматься практически при любой патологии нет ограничений по возрасту, он удобен, просто использовать можно его хоть в офисе, хоть дома, хоть на даче. И требуется всего в день примерно 5-7 минут. Уральский институт кардиологии представляет инновационную профилактическую программу «Коронарный паспорт». Современная диагностика, передовые методы лечения, индивидуальные программы сопровождения. «Коронарный паспорт» – здоровье вашего сердца. Лечение варикозных вен и сосудистых звездочек. Специализированная клиника «Центр флебологии». Многоуровневая диагностика в день обращения. Безоперационные методы лечения. Склеротерапия, лазер, радиочастотная абляция. «Центр флебологии». Телефон 247-8303. Улица Шейкмана, 111. Автошкола Автолада ⁇ одна из крупнейших автошкол Екатеринбурга. Профессиональная подготовка водителей всех категорий во всех районах города, а также в Березовском и Заречном. Опытные инструкторы, современный автопарк и собственный благоустроенный автодром. Приходите к нам учиться.